Свежие новости. Люди из НАСА сказали, что на марсоходе будет доступен аппаратный генератор случайных чисел. После чего они сказали еще кое-что. Они напомнили мне, что достаточно, чтобы наш алгоритм был применим на практике. Для применимости на практике чего-либо, когда вероятность ошибки постоянно присутствует, нужно лишь, чтобы эта вероятность была настолько мала, чтобы мы могли не придавать ей значения. Если для вас это звучит дико, достаточно осознать, что в нашем физическом мире нет ничего полностью надежного. Всегда есть возможность ошибки. Например, поставляемый чип содержит небольшое количество радиоактивных примесей. И когда они распадаются, возникают альфа-частицы, которые в действительности могут менять биты в памяти, что влечет непредсказуемые изменения в числах. И что даже еще интереснее, космические лучи также могут вызывать сбои в программном обеспечении. У нас никак не получится свести к нулю вероятность ошибки. И я уточнил в НАСА, и какая же вероятность ошибки допустима? Они ответили, что хотят добиться того, чтобы вероятность ошибки для каждой проверки была меньше, чем шансы выиграть в лотерее два раза подряд. Шансы на победу в лотерее, скажем, номера 649, два раза подряд, равны 6 на 10 в минус 14 степени. Давайте перестрахуемся и округлим нашу допустимую вероятность ошибки до 10 в минус 15 степени. Достаточно надежно. Будем надеяться, что не столкнемся с ошибкой даже при выполнении алгоритма сотни или тысячи раз. Следующий вопрос такой, можно ли использовать случайность для ускорения алгоритма принятия решения, такого как проверка на простоту? Это довольно сложный вопрос. Итак, давайте немного вернемся и взглянем на общую картину. Задано множество целых чисел от одного до некого предела, назовем его n. Представим их как такую область целых чисел. Мы всегда можем разбить множество на два набора. и Задача принятия решения может быть выражена как разбиение на эти два набора. Например, дано некоторое число n меньше ли оно 100. Будет выведено да для всех чисел меньших 100, то есть получится один набор, а для всех остальных нет, то есть второй набор. Ладно, давайте сосредоточимся на распознавании простых чисел через принятие решения. В идеале нам нужно получить какой-то легко вычисляемый признак, который есть у всех простых чисел, но отсутствует у всех составных. Если мы знаем какой-то простой шаблон, который описывает положение всех простых чисел и только их, тогда для заданного числа n мы могли бы легко проверить, подходит ли оно под этот шаблон или нет. Сложность в том, что до сих пор достаточного и легко вычисляемого шаблона не найдено ни для всех простых чисел, ни для всех составных. Однако нам известны легкие проверки для большинства составных чисел. К примеру, есть такой легко вычисляемый признак, как четность, а все четные числа делятся на два. Это быстро, потому что мы можем сказать, что число четное, просто взглянув на последнюю цифру. Даже при увеличении n задача не становится сложнее. Просто смотрим, какая последняя цифра или младший бит, что то же самое. Понятно, что можно использовать эту проверку четности как низкокачественную проверку делимости, где у нас есть алгоритм, принимающий число n. И все, что он делает, это проверяет четность n. Если n четный и больше двух, тогда оно 100% составное, так как мы это доказали. Число 2 ⁇ это как бы свидетель делимости. Однако, в случае, когда число не делится на два, мы не можем ничего сказать наверняка. Если оно нечетное, оно может быть простым, так как все простые числа, кроме двух, нечетные. Или оно может быть одним из большого количества нечетных составных чисел, таких как 9 или 15. И эта огромная область нечетных составных чисел делает такую проверку неприемлемой. Чтобы было понятно, нарисуем дано число n, которое является простым, либо составным. Если n простое, наш алгоритм скажет «простое в 100% случаев», так как нет четных простых чисел больше, чем 2. и он никогда не скажет «составное», если дано простое число. Однако если n составное, наш алгоритм скажет, что оно составное примерно в 50% случаев и что оно простое в остальных. Значит, если наш алгоритм выдал в ответ составное, то он нашел доказательство, свидетеля делимости. Тем не менее, если наш алгоритм выдаст в ответ простое, мы все равно знаем, что есть неприемлемо большая вероятность ошибки. До сих пор наш подход давал большую, неприемлемо большую неточность на каждом шаге. Давайте нарисуем ход выполнения нашего алгоритма. Подается некое число n, и наш алгоритм выполняет последовательность проверок делением. Начиная с a равного 2, он проверяет, делится ли n на a. Если не делится, тогда мы можем убрать всю эту область. Дальше он спрашивает, делится ли n на 3. И если нет, то убираем весь этот сектор потом делится ли на 5, на 7 и так далее. Обратите внимание на эти непересекающиеся наборы, которые постепенно покрывают все возможные составные числа. Если же по мере выполнения мы получили ответ «да, делится», тогда у нас есть доказательство того, что n составное, и число а, каким бы оно ни было в этой точке, является нашим свидетелем делимости. Так что мы останавливаемся и выдаем ответ составное, иначе продолжаем попытки, пока не исчерпаются все возможные составные числа. То есть пока не дойдем до квадратного корня из n, так как мы знаем, помните, что все составные n должны иметь делитель, меньше или равный корню квадратному из n. Итак, это приводит нас к последней проверке в алгоритме. Если свидетели не найдены и a больше квадратного корня из n, тогда у нас внезапно есть доказательство, и мы останавливаемся, выдавая в ответ простое. Понятно, что у нас есть два пути в нашем алгоритме. Они представляют собой достоверные доказательства простоты либо делимости числа. Если n простое, мы проверяем все возможные делители и в сущности исключаем их, что дает нам доказательство простоты числа n. Проблема такого подхода в том, что наше проверочное значение a должно пройти через каждое простое число, начиная с двух и до квадратного корня из n. Так что при увеличении n увеличивается количество этих простых чисел. В итоге нам нужно слишком много шагов в худшем случае, когда алгоритму подается простое число. Глядя на общую картину, ясно, что тут достоверно доказывается простота числа n. А это, как мы узнали, нам не совсем нужно. Никто не говорит, что нам необходимо доказать это. Мы лишь должны быть на 99,999% ,99, еще 59% уверены. То есть нам на самом-то деле нужно подумать о проверке делимости, которую мы использовали в нашем алгоритме. Вспомним, что наша самая быстрая проверка на простоту делением до сих пор пыталась использовать шаблоны простых чисел. Такие как 6К или все простые в форме 6К плюс-минус единица чтобы шагать только по простым числам, избегая составных и зэкономить время. Понятно, что такая проверка может быть преобразована в проверку делимости, которая для данного числа n, если оно в вида 6k плюс минус единица, то можно сказать, что оно может быть простым. Но есть много составных чисел, подпадающих под этот шаблон. Он не включает в себя исключительно простые числа. Он включает все простые и некоторые составные. Можно считать эти составные числа утечками. Эти утечки и есть наш источник ошибок. Теперь, если мы спросим обратное, число n непредставимо в виде 6k плюс минус единицы, тогда мы можем с уверенностью 100% сказать, что одно составное. Так что утечки – наш источник ошибок, на стороне простых чисел. Но в этом случае такое неприемлемо, это не незначительная ошибка. Тут намного большая вероятность ее появления. Нам нужно найти новую процедуру проверки делимости, которая способна уменьшить это множество, и сделать вероятность ошибки незначительной. Это значит, что нам нужно будет поискать возможности по уменьшению ошибок на каждом шаге. Нужно изложить наши идеи относительно того, какие проверки мы хотели бы выполнить. И что более важно, задаться вопросом о том, как мог бы нам помочь генератор случайных чисел.